Привет, ребята, добро пожаловать на канал. Сегодня я не планировал уже записывать видеоролик, но потом прочитал один комментарий и понял то, что хочу высказаться и рассказать вам несколько полезных фишек, которые мне помогают в моей жизни. Также сегодня у нас будет продолжение рубрики с 1000 до 100 тысяч долларов на фьючерсах, поэтому ставьте лайк авансом, если видосик вам не залетит, то потом в конце спокойно лайк можете убирать. Первую свою сделку я открывал по инструменту MTL, как я помню. Как вы видите, я записывал совершенно не тот экран. Почему-то мне в это время слетел бы и, собственно, момент входа в сделку я полностью не записал. Вот сейчас есть идеальная просто возможность показать вам, как я нашел эту сделку. Вот э, тот самый инструмент MTL, Четко видно то, что здесь у нас есть плотность на 170 тысяч долларов и проходящий объем в 5 минутке примерно 20 тысяч долларов. Получается то, что эта плотность у нас крупнее проходящего объема как минимум в 5 раз, поэтому эта плотность в данный момент уже будет более такая крупная. После того, как я заметил сразу этот котяк, я уже, естественно, перешел на другой стакан. В общем, смотрите, я заходил здесь шорт от этой вот плотности. Здесь было изначально 140 тысяч. Это в монетах, чтобы вы понимали. И потом при первом же подходе вот в этом вот месте от этой плотности уже разобрали больше половины. Я все равно стоял здесь в шорте, то есть надеялся увидеть какое-то движение вниз, ну, потому что для меня было понятным. Я четко понимаю, где мне поставить стоп-лосс. Но потом когда я вижу то, что у нас появляется чрезмерная активность по стакану, я начинаю ставить отложки уже на покупку. Потому что, смотрите, тут появляется активность Плотность начинает разбирать, биток идет вверх И тут, ребята, был импульс на стоп-лоссах Я как бы поздно это вот все осознал Первую мою сделку закрыла по стоп-лоссу А на второй сделке я просто не успел нормальным даже объемом зайти То есть, если я стоял там шорт на 14 тысяч долларов То сейчас я уже в лонг перевернулся Тут на 6 тысяч долларов Я еще хотел кое-как добавиться лимитками в эту позицию Но цена ниже не опускалась Поэтому тут я уже добавиться никак не смог Также хочу вам напомнить то, что все мои сделки открыто публикуются в телеграм-канале, то есть вы сюда можете спокойно зайти, это не сигнал, ни в коем случае, это просто мой дневник трейдера, где я публикую свой вход и после показываю результаты. Грубо говоря, это для вас возможность посмотреть, как я нахожусь в ситуации по рынку, на что обращаю внимание, а вообще, как я справляюсь с той или иной неудачей, есть такая у нас появляется. Дальше, как вы поняли, я уже открыл сделку в лонг, ожидал какого-то хорошего пробоя, стоп сразу закинул в безбыток, ну, потому что для меня было понятно, если она не начнет вкатывать, вероятнее всего вообще пойдет дальше э, на понижение. того по этой сделке я дальше раскинул лимитки, по которым буду фиксироваться. Цена у нас дальше пошла. Одну лимитку я скинул по рынку, ну и вторую постоянно вот так вот подтягивал просто за ценой. То есть тут я уже не смотрел, там есть у нас плотности нету. Я видел то, что со сделки я уже вытягиваю 2%. 2% для меня было вполне достаточно. С этой сделки я вышел, перекрыл убыток по прошлой ситуации. Если вам показать дневнику трейдера, как это все было. И да, вам напомню, то что все мои сделки, которые у нас были, я уже показывал на канале. То есть вы можете спокойно смотреть предыдущие части. Полностью есть вся история сделок, чтобы там никто никаких вопросов не задавал. Первая сделка у нас по МТЛ, которая была на шорт, закрылась ну, в нормальный PNL. То есть у меня обычно, если я торгую от плотностей, 0.2.03. Но получается по убытку здесь немного больше, минус 73 доллара Получается я как раз таки вовремя отступился, но перевернулся я уже совершенно не вовремя э, Плюсы на не совсем большой объем Но все равно как бы убыток я отбил и ушел примерно в плюс там 20 долларов с этих двух сделок Следующая сделка уже более интересная, была открыта по инструменту SNX И здесь смотрите какая у нас была ситуация на графике мы с вами видим хорошее восходящее движение дальше у нас есть проторговка консолидация, называйте это как хотите но рано или поздно с этой консолидации цена уходит только на повышение только понижение ну то ли длительное время находится у нас в таком вот боковике это все три сценария в данной ситуации я вижу то что у нас желает кто-то купить на 68 тысяч монет по цене 4 доллара э, 3 цента здесь у нас также есть относительно крупная плотность я понимаю если вот эту вот плотность у нас просто вкинут кинут прэнк, вот вы представьте буквально одна треть отдается на эту плотность ну и дальше у нас начнется выкупать этот вот стакан. То есть если просто вот в моменте по рынку. Я понимаю то, что выход из консолидации, да, у нас будет в ту или иную сторону. Поэтому тут больше вероятность того, что у нас будет выход именно на повышение. Открывать позицию можно в этом месте. Ну и стоп-лосс поставить как раз-таки за эту плотность. Было изначально немного рискованно, потому что эту плотность то убирали, то подставляли. Но я понимал то, что эта плотность настоящая. Ее, ну вот не знаю, там человек то ли он хотел закупиться по этим ценам. То ли что им двигало, то ли он просто хотел как-то ценить повыше вытолкнуть, во всяком случае это меня уже не касается, мне важно, чтобы эту плотность он все-таки удерживал по итогу у нас пошло хорошее движение на повышение, стоп-лосс я загнал без убыток, ну и дальше уже наблюдал как вы видите, эту плотность то подставляли то подкидывали все выше, по итогу эту плотность сверху у нас разобрали пошло на самом деле хорошее такое лонговое движение, но я здесь уже знаете тоже не хотел сидеть в этой сделке там э, час, два, три, хотя наверное все-таки стоило, за 15 минут тут заработал на этой сделке плюс 114 если вам показать по трейдера, вот как она выглядела. Здесь я довольно-таки рано вышел, но кто все-таки знал. Если бы посидел тут еще буквально на полчаса, час больше, заработал бы в 2-3 раза больше, но блин, я не люблю такие сделки. Если у меня там стоп-лосс 0.33, закрыть хотя бы в 1%, это уже хорошо. Буквально там сделки находишься до 30 минут. Конечно, бывают такие затупные сделки, там где ты можешь сидеть и очень длительное время, но во всяком случае как бы я люблю вот такие коротенькие сделки. И тут уже все от темперамента зависит человека Того за 24 число удалось заработать плюс 140 долларов Я считаю это хороший результат Обновим страницу, чтобы у никого там каких-то вопросов не возникало Что там какие-то могут быть результаты Почти дошли до 4000 долларов с 1000 долларов И знаете, никогда не торговал там выше 1000 долларов на балансе У меня всегда ну, были, знаете, там какие-то деньги до 1000 долларов Но чтобы вот так вот свободно на объемах 16-20 тысяч долларов торговать не было Поэтому я вам могу сказать то, что потихоньку потихоньку, каждый человек прокачивается, вот вся история моих сделок за торговлю, можете смотреть, кому это интересно, потому что видел, есть такие вот комментаторы прикольные, которые говорят, ты там то покажи, ты там это, блин, кому что не доказывай, все равно будут те люди, которые вот просто будут везде придираться, это знаете, в жизни, есть человек, который вот сам на позитиве, он притягивает позитив. Я как-то ехал с тактистом, вот буквально два дня назад. Я сажусь, а мы заказали, просто надо было далеко ехать. И ему вот просто выпало такое, ну блин, вот реально дешево за заказ. То есть мы с одного города в конец другого. Ему там выпало буквально за 5 долларов. Я понимаю, должно стоить минимум десятку, но тут как бы пятерка. И он такой весь на психах едет. И ему просто, блин, вот каждый светофор просто красный. И я такой говорю, Лизе, вот ты просто посмотри, как наглядно работают вот э, что ты как как бы э, производишь что ты и получаешь больше получается человек просто был на негативе он просто каждый блин светофор притягивал красный я просто уже еду и не понимаю как блин так возможно просто настолько быть грубо говоря неудачником. но когда мы уже вылазили я оставил буквально 10 долларов на сиденье я думаю ему также хоть за это будет приятно но просто вы понимаете насколько это в жизни все работает также я вам хотел сегодня вот рассказать эту тему прочитал комментарий и человек говорит вот тебе не надоело там хвастаться деньгами которые ты зарабатываешь нет Ребята, блин, я просто этим хочу вас замотивировать, то, что, возможно, вы живете, вы там хотели поехать на какие-то путешествия, а вы потом, вот, я не могу себе этого позволить, вот, у меня это не... Да, блин, каждый может себе это позволить, вообще каждый. Я, блин, чувак из деревни, нас, население 150, ну, не знаю, там, 200 человек может вот сейчас, да, то есть вообще из глубины. Мы там работали в колхозе, там дальше работы колхоза, там, библиотекаря, никто не знал. Даже из такого, вот, грубо говоря, жопы можно вырваться и добиваться каких-то результатов. У меня не было, знаете, каких-то там супер грандиозных планов Я просто хотел раз в год выезжать в путешествие Я хотел делать нормальные подарки своим родителям, своей девушке У нас, кстати, еще в соседней деревне батюшка строит монастырь И на то время я очень хотел... Ему помочь. Я не скажу то, что я там супер святой, супер добрый, но во всяком случае, когда я тогда начинал, мне все-таки хотелось как-то помочь этому батюшке, потому что если можно было физически помогать, я не особо там люблю ходить и, и собирать ту же малину у них на саду. Это уже работа не для меня, мне больше все-таки умственно как-то нравится поработать. Что я вам еще хотел сказать: многие спрашивали: вот откуда ты брал мотивацию, почему там развиваться? Ну блин, я хотел выбраться из этого всего. Э, к той жизни, вот в деревню, в колхоз, я всегда. Успею вернуться. У нас там пол деревни просто ходят, бухают. В любое время можно приехать и сходите за самогонкой, все, сидеть, отдыхать, кайфовать. Но та жизнь мне, к сожалению, не нравилась. Поэтому я и выбрал для себя какие-то другие пути. Вот знаете, я часто вижу в комментариях, дай конкретный план, как заработать. Я вам уже дал несколько планов. Блин, снимаете по два видоса каждый день в ТикТоке, И уже там, я не знаю, через месяц, возможно, через полгода вы сможете с ТикТока набрать аудиторию в Телеграме. В Телеграме продавать рекламу. Это я делаю, я это прошел, поэтому я с вами этим сейчас делюсь. Вот вам следующая схема. Когда у меня не было денег, я принимал участие в вайт -листах. За день я заполнял примерно 10-30 вайт -листов в один вайтлист там попадаешь, получаешь локацию на 50 долларов, вот тебе 500 долларов, грубо говоря, за месяц. Хотя бы один раз попасть в какой-нибудь проект за месяц, и все, ты заработал на идиота месячную чью-то зарплату. Вот, а вы спрашиваете, вот вам две простые схемы, которые вот прям работают, которыми я пользуюсь. С YouTube посложнее, потому что тут мало того, что надо постоянство, тут надо все-таки еще как-то заинтересовывать людей, потому что в TikTok видосы 15-30 секунд, вы их быстро посмотрели, информация сейчас настолько быстро меняется, то есть сюда вылетают уже через минуту вылетает а на ютубе немного сложнее потому что тут все таки надо прям максимальное постоянство вот ребята такой у нас получился видеоролик если он вам был полезен обязательно ну, напишите свое мнение в комментариях на какую тему снять еще подобные видеоролики потому что есть что рассказать я еще получаю такое удовольствие когда вот чем то таким полезным делюсь и потом смотрю ребята они повторяют эти шаги и тоже добиваться каких то результатов но это же реально круто то что ты живешь не зря ты уже приносишь я не знаю какую то пользу этому человечеству вот, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте оформлять подписку на канал, тут много полезной информации. Давайте уже добьем 100к, получу эту наконец-то серебряную кнопку, которую я так давно мечтал. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита. Давайте обновлю страницу, как обычно, поэтому, чтобы не было вопросов. Всем пока.